Что предсказывали звезды? Случалось ли вам находиться в море в безлунную ночь? Купол неба раскачивается и шатается на волнах, а звезды плывут, опускаясь в темноту, чтобы отмыть в черной воде свои стрелки от космической пыли. Первобытная тишина нарушается только плеском воды за бортом. И все это ваше, и все это для вас. Молодая пара в маленькой лодке, затерянной в Безбрежном море, была счастлива от всего вокруг, от своей первой близости и того огромного чувства, охватившего их, такого же бесконечного, как море и небо. Огни берега были недалеко, и сигнал маяка был хорошо различим. Она приблизила свое лицо к его щеке и прошептала. «Как здорово ты придумал нашу первую ночь между волнами и звездами. Мы никогда-никогда этого не забудем». Он взял ее за руку и сказал. «Ты знаешь, а ведь всего несколько лет назад это было невозможно. Ни одна лодка не могла бы быть незамеченной пограничниками». А теперь союза нет, и никому ни до кого нет дела. Хоть в Турцию уплывай. Звезды были повсюду, и на небе, и на воде. Они дрожали и подминивали, словно хотели сказать влюбленным что-то важное. Смотри, ты видишь, это большая медведица. А ведь по звездам можно предсказывать судьбы, где-то там наши записаны». Вот бы прочитать, что нас ждет. Счастье, только счастье. И опять их плавучее гнездышко Раскачивали волны безумной любви. Неожиданно до них донесся рев мотора И вой сирены. Сверкая огнями и громыхая выхлопами мотора, На них летел катер все еще бдительных пограничников. Вся дальнейшая ночь стала для них кошмаром. Задержание, допрос, выяснение личностей, угрозы их дальнейшему будущему – все это повергло их в ужас. Страх проявил не лучшие качества. Он оказался трусом, а она истеричкой. Взаимных претензий и оскорблений было столько, что уже в этом море Утонула вся их большая любовь. И на этом вроде бы можно было бы поставить точку. Но нет. Время шло. Каждый плыл своим курсом, Вспоминая эту ночь и эти звезды. И каждый хотел вернуться в то мгновенье До появления катера. И каждый, собственно говоря, не мог понять, Почему они расстались. Чем больше проходило времени, тем больше они ощущали, что их юношеская глупость и неумение прощать слабость другого разрушили лучшее, что было в их судьбах. Жаль, что нельзя все вернуть. Миновало 20 лет. И вот в один прекрасный день он зашел в отделение какого-то банка оплатить какой-то счет. За окошком кассы сидела она, он узнал ее сразу, годы ее пощадили, и она узнала его. Но оба сделали вид, что не признали друг друга. То ли испуг, то ли неуверенность в себе удержали их. Каждый не решался на первый шаг, и они действовали по предписанию». Внезапно их руки соприкоснулись, но тотчас были отдернуты. И только когда он был уже в дверях, она окрикнула его «Стоп!». Квитанцию забыли. Вопрос. Здесь упомянут одесский маяк. А какое его полное название? Если вам нравятся эти рассказы, подписывайтесь на канал. Не забывайте ставить лайки и еще ждем ваших комментариев.